Осень на Среднем Урале в этом году необычайно холодная. Большой урожай яблок просится быть собранным и обработанным. Что делать с этим урожаем яблок? Сделать кальвадос? Раньше так и делали, но это занятие достаточно трудоемкое. Скормить скотине жалко. Сделать консервированный сок? Наверное, всего понемногу можно сделать. Яблоки в этом году очень сочные и сладкие. Для изготовления уксуса из яблок необходимо убрать из них косточки. Вот, пожалуйста, оса. Ну, яблоки сочные, как я сказал. Поэтому она тут как тут пробралась, пока я приносил оборудование. Все. Вот. Ну еще раз, косточки обязательно нужно убрать. Синильная кислота нам в соке не нужно, вот. вкус уксуса с синильной кислотой будет немножко не очень хорошим. Уже несколько лет мы делаем яблочный уксус, почему не покупаем. Может быть вы видели наш ролик о винном уксусе, который мы также не покупаем в магазине. Подойдите к полке с вин винным уксусом, почитайте его состав и вы поймете, что есть это нельзя. Настоящий винный уксус стоит довольно дорого так и с яблочным уксусом. Хотите есть здоровую пищу, делайте как мы, готовьте яблочный уксус сами, это не сложно, я вам расскажу как мы делаем этот уксус. Яблоки необходимо превратить в сок, можно это сделать соковыжималкой, если у вас есть хорошая соковыжималка и крепкие яблоки, флаг вам в руки, только яблоки должны быть со своего или соседского сада, не из магазина. Для того, чтобы добыть сок из яблок, необходимо их прежде всего порезать и раздробить. И если их не раздробить, то при помощи этого мощного пресса сок добыть мы не сумеем. Что происходит? Выключу электричество Года четыре назад Для дробления яблок Мы купили Корморезку Производство, я не помню как называется предприятие из города МИАС Послушайте, эти ребята обманывают народ э, просто э, нагло, нисколько не заморачиваясь Это корморезка не то чтобы твердые корне, корнеплоды, она яблоки не брала Я им позвонил, говорю, как так, ребят, почему? Она у вас не заточена А я потом в интернете смотрел, некоторые... Умельцы э, самостоятельно после приобретения ее затачивают ножи, вот этой, вот, чтобы они были острые. Ну, я им позвонил, говорю, ребята, кочуживает вы, это э, почему вы продаете такую продукцию? Ну, вы знаете, какое-то лепетание э, детское в ответ слышал. В общем, она где-то там валяется, больше никто ее, ею и не занимался. табличного уксуса нам нужно немного вот поэтому ну наверное да можно было сделать как-то иначе сок Но здесь у нас есть умысел почему потому что необходимо проверить работу оборудования перед тем как придет виноград а это произойдет уже недели через полторы-две По Китай поставляет хилы написано на них что Срок эксплуатации один год и это не ошибка это у меня уже второй домкрат на прошлом домкрате такого же вот качества из Китая Ой, я сумел проработать действительно только один сезон сделать это вот мешок, который я сшил сам поскольку в комплекте был всего один мешочек и положили, он был маленький, и положили еще не по размеру. Вот, делается это следующим образом. Сейчас я сюда загружаю раздробленные яблоки. Так. Ну, много не будет, сделаем на два раза. Нам вообще необходимо два, максимум два с половиной литра сока для того чтобы сделать уксус Вот обязательно нужно закрыть салфеточкой, плотно не закрывать. И через 2 месяца у вас будет великолепный уксус, натуральный, который можно употреблять в пищу. Через 2-3 месяца сок превратится в уксус. Такой уксус вкусный и полезный. Успехов вам в правильном и здоровом питании.